А знаете, что я заканчивал скрестную школу и духовный семинар. Конечно, начитанно представляете. Учился в университете. Скажите, если я вас назову Ив Гандоном, вы обидитесь? Вот вы Ив Гандон. А вы знаете что такое Ив Гандон? Ив Гандон – это великолепный французский фантаст. Ну правильно, Ив Гандон. Казалось, сказал, что Ив Гандон. Понимаете, можно пойти к этому Ив Гандону. Ив Гандон второй ничего не сказал бы. Вот я хочу спросить у Гандона. Гандон, Ив Гандон. Ну. А я могу сказать, что Гандон, а, а Ив Гандон. Так, а ты Ив Гандон? Фантазер, Ив Гандон. Французский фантаст такой. А Ив Гандон это ругательство. Знаете, кто такой Ив Гандон? знаете, какой Ив Гандон? То Ив Гандон это ругательство. Да там Гандоны одни собрались. Знаешь, Ив Гандоны. А я говорю, ты Гандон. Ну Ив Гандон. Покажу это Ив Гандона второго. Гандоны. Такие гандоны. Они... Гандон! Не материтесь, дети рядом. Ну а что я могу сделать, когда и в гандоны сплошные?